клиент openvpn для mac чтобы использовать сертификат pvpn заходим на сайт openvpn connect ищем просто в браузере openvpn connect macos скачиваем файл Он у нас сохраняется открываем его устанавливаем в зависимости от вашего Mac, если у вас процессор intel или процессор от apple после этого у вас открывается приложение здесь у вас оно откроется сразу вот так вот выбираем файл из телеграм-бота сертификат сохраняем его где-то на рабочий стол или в загрузке, подгружаем и запускаем. Все, очень легко.